Доброго времени суток люди и монстры я наконец-то смог снимать видео потому что я купил себе карту памяти у которой очень много памяти 64 гигабайта представляете это больше чем у моего телефона в два раза теперь у меня бесконечное место чтобы записывать видео и ограничивает меня теперь только моя лень. Ну, давайте приступим. Не будем отвлекаться на процесс того, как я делаю видео. Вам ведь интересно то вот, то, что я прохожу. Этот эпизод, кстати, будет очень интересный, который просто перевернет ваше представление о второй части игры. Хм. Смотрите дальше. И теперь мы можем хвататься, да. Теперь кошки умеют хвататься, хвататься, хвататься и еще что-то. Вот еще вы научиться пользоваться этой способностью. Она берет свой хвост как крюк, кидает. Оп, оп. Теперь это звезда была? Хм. Ну ладно. Что? это мне на сторону кажется нет а почему она оранжевая почему она оранжевая то ну, ладно пусть будет оранжевая если она нравится я не против если она будет оранжевая раз два Ох, как я зацепился ты мне ж... я чуть не упал в эту лаву так, вот, снова звезда, хватил звезду, а это была не звезда, а стена. Ладно, похоже, что эта звезда показывает и объекты, ну, мы же их не видим оттуда. И она нам показывает то, что вон он там впереди. Так, кстати, когда я остановлюсь водой, мне кажется, я похож на синего кота. А, это что такое еще? которая кружится интересно так схватил схватил ох перелетел Айся автономия неё... так сейчас все, все. а ну ладно на ней можно просто стоять и все вот только она не очень стабильная потому что я за нее хватаюсь она уходит перепрыгнул а, здесь они над лавой. ВО как она. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Аккуратно. За вторую, за вторую, за вторую. Так, держи, держи. Почти. Ну почти же. Хорошо. Еще раз. Так, так. Прошел. Прошел здесь. Прошел здесь. Прошел. так да как я тут уварился-то? Ладно, неважно. А что вы видите себя за красную штуку зацеплюсь? Я не могу. Ладно. Так. Зацепился за тебя? Так, в смысле? В смысле? Да вы видели? Нет, вы видели. Он прошел просто сквозь него. Мой хвост прошел сквозь эту штуку. И я сейчас как-то зацепился за эту верхушку. Надо же. Uh, я даже за первый не успел захватиться Ну как? Почему так? Хорошо, попробуем еще раз Если я сейчас умру, то я Обрежу это до момента, когда я наконец-таки смогу пройти это Потому что я думаю, что я застряну здесь Так Прошел Прошел, прошел И есть О, я выжил даже не пришлось ничего обрезать. Так, прошел здесь, не прошел, э, не прошел. Э, вы знали, что оказывается можно поменять настройки, качество и графики. И теперь смотрите, что будет, когда зайду. Никаких свечений. Ну, лагают почему-то больше, но. Самое главное то, что оно теперь не светится. Ну, не знаю, приятнее так стало играть или нет, но... Без записи у меня гораздо меньше лагало, чем сейчас. Может, это из-за того, что зарядки мало стало, или еще что-нибудь. Ну... Играть стало удобнее. Чем было до того, как я... Догадался, что можно иметь графику. Так, неужели я пройду это сегодня? Хм, прошел. И сохранение. Спасибо. Так, могу я на эту штуку встать? Вот, мне интересно, она стабильная или нет. Ну, я имею веду... в вот если я сейчас на нее прыгну и встану. Она уйдет в воду, в лаву эту или не уйдет. Кажется, краешек все еще. Немножко показывается над поверхностью, но я что-то ей не доверяю. Ну, давайте, все-таки попробуем как-нибудь. Ну вот, нет, ну вот сейчас же я упал на нее и не умер. Да, все, ей можно доверять. Но вот только я себе не могу доверять, потому что я не успеваю реагировать. Так, прыгаем на штуку. Прыгаем на штуку. Почти допрыгал. Так, прыгну на штуку, прыгну на штуку, так, так, так, так, так. почти, еще раз, прыгнул на штуку, прыгнул на штуку, так, и да ладно, Почти ж прошел, ну сейчас, сейчас, сейчас точно пройду. Вот сейчас прыгну на штуку. Спрыгну на штуку. Так, как... ну, я... Если бы я пошел вправо, тогда я бы... Нашел это место так еще раз зацепился за штуку и вправо Ой, неужели куда теперь а вот как теперь за эти штуки надо вот так цепляться ну хоть не лава внизу и на том спасибо если я упаду вниз я смогу выбраться хотя бы так так живем пока да, я прошел этот уровень. Я немножко в стене залагал, но это нормально. Так, что теперь? Да, то же самое почти. Так, так, так. Зацепился за штуку. Зацепился за штуку. Зацепился за штуку. Зацепился за штуку. Зацепился за штуку. Почти дошел. Почти дошел. Так. Так, стоп. З... Не в ту сторону. Зацепился за штуку. Хотя я даже ее не видел. Зацепился за штуку. Так, держимся. Держимся. Так, на эту штуку. Теперь на эту штуку. Да в смысле? Она меня сбросила. Я на краю стоял. Я стоял на краю, она меня просто сбросила. Обидно вообще-то. Ладно, еще раз попробуем. Ой, вот сейчас я прыгну. Хорошо. Вряд ли мне эта жизнь понадобится, потому что внизу там лава у меня... Как бы... И нету смысла сохранять жизни. Блин, вот сейчас неудачно зацепился. Не смог записать момент, где я прошел это. Но просто у меня памяти мало было, тогда еще. Вот сейчас я здесь дальше прошел. Я надеюсь, что мне скоро дадут сохранение, потому что с одной жизнью как-то не очень. О, круто, сохранение. Все, а теперь. А что там наверху? Пасхалка какая-нибудь? Нет, просто стена из шипов. Ладно, видимо, в этой второй части игры пасхалок как-то вот нету. А здесь что? Здесь тоже шипы. Хоть бы фиолетовую кошку поставили туда, что ли. Так. И я теперь начну хотя бы отсюда. Это уже лучше. Так, зацепил за штуку зацепил за штуку, прошел, дальше, теперь тут такие штуки, прошел, про, прошел, хорошо, так, зацепил за штуку, нет, не зацепился, извиняюсь, кстати, за отсутствие звука, это потому что я начал запись во время игры но если я сейчас выйду, то игра сбросится начнется заново, а я не хочу если я сейчас дойду до конца уровня так кажется я дойду если я дойду, то я выйду из игры, потому что я уже пройду на следующий уровень да вот он и перезайду то есть перезайду в уровень тогда звук появится не знаю почему так работает это но но так работает а у меня еще и звук был выключен. Ну ладно. Может быть это было потому, что я выключил звук. Ну ладно, сейчас он будет в любом случае. Это пятая комната. Мы прошли только половину. А это что такое? А, ну, это просто оранжевая штука. Она могла чувствовать э, присутствие своего друга. Оно было гораздо сильнее, чем э, в предыдущем мире. Так, хочу а она появилась снова. Лазер слева. Они восстанавливаются что ли? Ну-ка. А, ну да, получается. Хорошо, понял. Ну хорошо, что эти лазеры хоть не двигаются. Так, так, так, так, так, так, почти. Ну здесь можно пройти, по-моему, просто зажимая, ну как бы, нажимая очень быстро. То есть вот час. Раз, два. 3-3-3. Ну хоть как-то. Здесь просто просто закликивать. Это рабочий способ. Так. так? Так, так, так. Ну, может, не всегда рабочий. Ну... На удачу, так сказать. Так. Да ладно, как ты тут-то умер? Ну, в этот раз, надеюсь, мне повезет больше. Так. Вот, просто буду закликивать. Это самый лучший метод. Вот так вот. Сработает <смех> когда-нибудь. Точно один из десяти кликов будет туда, куда надо. А вот сейчас вот не туда, куда надо. Ну хорошо, что у меня еще одна жизнь была. И теперь я наконец-то перешел на следующий уровень, что с моим хвостом сейчас было. А могу ли я за оранжевую штуку зацепиться? Да нет, ей вообще пофиг. Ага, теперь лазеры двигаются. Теперь лазеры умеют ходить. То, что она чувствовала, было все еще на дистанции. Но пока что еще очень близко. Если бы это имело смысл. Если бы это имело смысл. Но это имел но это имело смысл по отношению к ней. Все равно я еще не понимаю вот этот вот недоделанный сюжет какой-то, почему у кошки в первой части в Light and Shadows был только квадрат, друг и то, который был подослан фиолетовой кошкой. А здесь у нее три друга целых, которые, ну, не то чтобы друзья даже. Они, не знаю, какие-то странные. Они бросили ее, вроде как. Они пытались сделать ей лучше и оставили ее здесь. И там еще помните, говорили, что ее друг был починен и второй тоже, ну, как починен, восстановлен. Как-то все запутано. Может быть, нам в конце все объяснят, так же, как в первой части. И вот здесь я только что понял, что на самом деле за этот лазер надо было цепляться, чтобы пройти дальше. Ладно, теперь это имеет смысл. Зачем они двигаются-то? Так. Вот так. И... Здесь уже можно и так пройти. О, сохранение. все. Теперь... Не придется все это заново проходить. Так, а здесь... А, ну... Ну здесь так же. Сейчас подожду, пока оно установится. И... Сейчас. Так. И... Подожди. Подожди. Вот так... Вот так. Все, прошел. Отлично. Еще один лазер. Так. Убил лазер. Второй лазер. Но этот, наверное, нам все-таки нужен для прохождения дальше. Этот точно нам понадобится. Так. Ну, почти. Мне кажется, кошка даже целилась вверх, когда вот так вот выстрелила хвостом. Она вроде стреляет все время прямо, а там она прям как-то <криво>, криво выстрелила. Может быть, здесь тоже сработает способ вот этого вот закликивания? Надо будет попробовать сейчас. Я сейчас просто упал в лаву. Обидно. Так, снова здесь, в этом месте. Смогу ли я пройти его сейчас? Так, уцепился, уцепился, еще две жизни осталось. Это значит, я могу удариться еще один раз. Так, прошел здесь, потерял жизнь как-то так-то, давай-давай-давай. Ох, вот это, вот это было далеко. Если бы еще чуть-чуть, я бы упал. Ну, я прошел, и это очень хорошо. Так, а это что такое? Ползунок. Забавно. Я могу вытаскать своим хвостом. И он сдает смешной звук, когда его таскаешь. Еще один ползунок. Какие-то они хотел сказать простые, они у меня только что. А вот сейчас вот что не произошло, не понял. Кошку расплющила на две части вообще. И она, кстати, почему-то не умерла сразу же хотя он в шипах. Хм. Ладно. Эту часть с ползунками я пройду быстро. О, а это как? Я зацепился не, я не потащил его, а зацепился за какую-то его часть. Хм. Вернулся к ползункам так прошел еще не прошел прошел что же нас ждет дальше а дальше только хуже о сохранение не так уж и плохо хорошо чуть не упал в лаву я затопился вот за эту маленькую штучку как же мне везет пока что так, а здесь как? А, мне нужно ее подтянуть обратно. Ну, до такого... Чтобы додуматься, нужно иметь больше 2000 IQ. Я вот не додумался. Я только потом уже понял, что так надо. Снова я здесь. На вот этом вот месте. Так, зацепился за штуку. И все прошел и тут уже был выход а это что-то за ползунок такой с кнопочкой ты куда уезжаешь от меня стой а как он активируется там кнопкой вверх но по моему это просто так или же нет ну-ка мне кажется, нет, он активируется сам по себе. Я думал, он активируется, когда я нажимаю кнопку вверх. А он сам по себе. Так, сейчас он. Держимся. Надо, получается, дать ему отъехать. И потом сразу же прыгать на него. Пока он еще на месте. Так, так. Цепляя же штуку. Так, сейчас он поедет. Так, аккуратно, аккуратно. Ох, блин, прям на шип. В этот раз ты меня не проведешь шип. Ой, здесь было сохранение. Так, а что внизу? Ну да, как я и думал, лава. Я даже вот не удивлен. Так, это большая штука. И тут я за нее зацепился просто как-то, снизу. А вот здесь вот зря ты снизу зацепился. В этот раз постарайся не цепляться за эту штуку. Не за эту, а которая вон там. Не, не за эту, стой, куда уходишь. За ту, которая вот эта, с шипами. А, так шипы даже не с ней, они просто как бы наверху. Хорошо. Что дальше? А Еще, кстати, когда я вот так вот стою на месте, раньше я превращался обратно в белую кошку, то есть не в жидкость, у меня начинало жутко лагать, а сейчас, ну, наверное, заработчики исправили. Они все-таки работают над игрой. Ладно, идем дальше. А здесь здесь целый здесь целый квадрат. Ну такого я не ожидал, поэтому и умер. Так, прошел, прошел тебя, прошел, прошел тебя, тебя. Стой, куда уходишь? ошибку все-таки ладно вторая попытка ну, не так уж и трудно а здесь ан здесь то самое. самое выход круто уже какой это уже наверное седьмой уровень да ой ой вот неудачно я сейчас вот использовал способность хорошо в этот раз буду поаккуратнее и буду знать что там обманка так так прошел звезда спасибо И здесь снова эти штуки, как в том уровне, помните, где я умер по сто раз, как я и, наверное, и здесь тоже умру. Так, прошел здесь, прошел, не прошел, прошел здесь. Так, стой, ну куда ж ты падаешь-то? было прямо вот подо мной. Хорошо, еще раз. Так, звезда, спасибо. Да, в смысле? Мне не дали прыгнуть, я просто застрял в полу. Почему-то. Все-таки некоторые баги разработ... разработчики все-таки не фиксят. Вот это же самый с крюком, когда ты в, стрине, в стене застреваешь, это не очень хорошо. Это влагает сильно. Так прошел здесь и прошел наконец-то. Вот вот только не умри здесь, это было бы обидно. Так, так живем, живем, живем, живем, живем. Я вижу сохранение. Есть. Добрался. Теперь уже мне не страшна смерть. И сейчас просто закликиваем. Проходим это очень просто. У меня... Так, еще, жизни. Она была близка. Близка к чему? но ну, я так думаю, что это уже девятый, наверное, уровень, да? Так. Так, а -а -а. вторая попытка. Так, третья попытка. Так, видно. А -а -а, Еще одна попытка. Без музыки в этот раз тоже, потому что я не хотел записывать весь этот процесс. Все, допрыгнул. Спасибо. Так, и сейчас я выйду. Да, это десятая комната, последняя уже. Но я вот так вот перезайду, чтобы звук появился снова. И музыка. Ой, я не в тот уровень зашел. Так, давай, выходи. Я перепутал тот красный уровень, и этот красный. Тот-то красный был создан красной кошкой, чтобы отвлечь нашу... Еще, кстати, 12-й. Интересно, что же будет в двенадцатом, если здесь у нее последний друг? Узнаем сейчас. Все стало белым. Она нашла своего друга. Но она уже была поздно. Она не могла достать до них. Ее друг. Больше не нуждался в этом. Они были исправлены. Они могли теперь покинуть это место, прям как они все и планировали. Кошка не поняла. Но ее друг понял. Они оставили ей что-то, чтобы запомнить, чтобы их вспоминать. Даже уходя, они все еще любят нас. Только зря они уходят. Кошке ведь теперь скучно. И у кошки нет лица. Интересно, что же они мне дают. Эти все трое. Они мне что-то дали. достижение дашь ну то есть ускорение ну, тут скорее хук ну ладно она потеряла всех своих друзей она не могла спасти их почему же они тебя здесь оставили что она собиралась делать почему они тебя здесь оставили я не понимаю Жила ты здесь что ли, а они пришли? Не понимаю. Все равно запутано. И кошку оставили во второй раз. Тогда у нее не было друзей, сейчас они появились и ушли. Это грустно. Плохо терять друзей. К... Ну, мне это не понять этого, ведь у меня нет друзей, поэтому, поэтому мне некого терять. А чё? Она была одна раньше, но это было по-другому. Блин, я попал в ловушку. Я уже и забыл про это. И нам вернули способность, кстати, быть газом. Зачем только? Ее друзья теперь на самом деле ушли. Действительно. Так, ловушка сверху. О, пушка. Как же я скучал по тебе, пушка. А вот по лаве не скучал. Вообще не скучал. Сейчас быстро пройдем. Или нет. Так, давай. Ты что, остановился-то? Давай, давай, и Хотя ну, тут лучше не торопиться. Если будешь торопиться, то тут еще придется раз пять перепроходить. Так, я снова здесь. Где я был? Пушка, привет. О, сохранение. Спасибо. А я вот прям как раз умер. Было бы обидно, если бы я умер с другой стороны, не успев сохраниться. Так, так. О, я ж помню этот уровень. Это же он был. Это был уровень, только он был, ну, цветной. Ну, вот, вот это вроде не было, но вот эта вот штука была с шипами справа, слева, справа, слева из двух сторон потом. А можно ли по центру пройти? Ой, зря вот сейчас я использовал способность. Можно ли по центру пройти? Вот если я встану в центре и буду там стоять, ну-ка, вот так вот. Так прошел? Не, здесь я не могу пройти. Тот шип стоит, он, он больше, чем другой. И получается вот так. И здесь пушки уже... А, даже так, то есть... Слишком долго задерживаться нельзя. Но и слишком рано нельзя. И нужно прямо вовремя как-то вот так вот высчитать. И еще раз я сейчас попробую как-нибудь устоять здесь. Так, нет, вот если бы я встал сейчас... Два... Блин, я даже два раза ударился. Вот если бы я встал сейчас чуть-чуть правее. вот сейчас не сейчас наоборот не досчитал. Вот сейчас попробую. Если я встану чуть правее. А чё я в воздухе? Так, что с игрой? Что с игрой? все, все успокоилась. Так, если я встану здесь, ладно, лучше не экспериментировать. Мне эти жизни могут еще понадобиться. Так, и прямо перед тем, как она войдет в лаву, бам, бам и бам, эта пушка стоит на месте, уже хорошо, значит не нужно целиться. Так, у нас забрали способность. У нас забрали способность быть э, газом. Но вот эту комнату, я помню. Да, вот этот лазер с дабстепом. То есть, на, э, мы проходим все предыдущие комнаты. Ну как бы в ускоренном режиме. Я умер даже не от лазеров, я умер просто от шипов. Нам показывают все наши предыдущие комнаты, все наши предыдущие способности. А на фоне играет просто ветер. Она была раздражена и беспокоилась. Ух, вот эти вот летающие штуки меня бесят. Вот эти вот. Они похожи на колючки какие-то, не знаю. На эти... На пуле Флауэ. И вот эти вот. Ну, эти, ладно, их еще можно. Их еще можно рассчитать, когда они взорвутся и как они будут в форме. В какой форме они будут. А вот эти вот летающие преследующие штуки мне не нравятся. Так, вот этот тоже. Это, кстати, как раз-таки красный уровень. Тот самый. Это место не было.. Это место не должно было быть для одного. Эти, до, эти миры должны были делиться. Мы должны были делиться этими мирами с друзьями. Но вот только друзья твои кошка почему-то ушли. Не знаю, почему так. здесь здесь о взрывные штуки помню их помню и я могу просто здесь пробежать о нет это эти штуки это эти штуки они еще хуже чем колючки колючки то хотя бы конечные, а эти бесконечно стреляют в меня они еще и преследуют меня даже хуже чем колючки они быстрее и они ускоряются пока летят один плюс только что их заносят, поэтому они как бы <смех> что ж я умираю все время там. Ладно, сейчас попробую без потери жизни, аккуратненько пройти. Ладно, один раз потерял, два раза все, все. В этот раз надеюсь, смогу пройти. Так. Один раз ударился. Хорошо, еще есть у меня одна возможность быть побитым вот этой вот... Все, теперь нету. Теперь... Теперь мне надо все за мной проходить. Хм. Ладно. Я понял, что можно просто спокойно вот так вот идти, и меня никто не заденет. На самом деле то Можно просто идти. И все. Не надо ускоряться, не надо это все. А как я его вот тут выжил? Вы видели, я прошел сквозь эту штуку, сквозь пулю тогда, когда был водой. И меня не задели. Интересно. Оп, обогнул штуку. Они. а меня не догнали. Ха. И я перехожу на следующий уровень. О, это тот самый. Мой любимый, зеленый. У нее была способность проходить через эти комнаты в одиночку. Но она могла делать это и сейчас. Что-то не совсем понял логику этого предложения. Ну ладно. Может быть, я просто перевожу неправильно. И все такое серое. Прям как в первой части игры, где, помните, у кошки забирают все способности. И она разговаривает со своим владельцем, который ее запер зачем-то. Но все еще я не понимаю связь. То есть, в первой части ее владелец запер. Хозяин, можно так сказать. А здесь кошка сама по себе. Она может изменять мир. У нее есть друзья. Ну, были друзья. Может, это вообще просто две разные истории? Кто знает? Мне кто никто не сказал ничего. Просто вижу то, что Катя Олигайд, Better Place, ну я и подумал, что... Ну что-то еще может быть, кроме как продолжение. О, это же те самые плюшкиры, которые воруют у меня эти. Так, давай я у тебя свору. Как тебе такое? А? Все, а я теперь... О, облако вот это я помню. Ну, не облако, а туча. И у нее звук, как она трещит, похоже на будто еда какая-то готовится. Так, давайте бейте. И я вот так вот ее кину. О, выход. Сделал выход. Забавно. Но музыка тут такая. Может, может быть, ей просто нужно оставаться решительной. Может быть, ей нужно просто было оставаться сильной. Да, вот про решительность, это ты и права. Хотя, это ж не кошка, не на мысли. Это опять же диктор говорит. А кошка здесь не говорила ни разу. А в первой части она говорила. Я вот даже вот не знаю, называть это первой частью или нет. Может быть в конце я узнаю что-то, что изменит мое представление об игре. Я не знаю, я не уверен. О, это же эта самая штука, которая заряжается, заряжается, а потом, бам. И вот снова она здесь. Рычик. Забавный звук. Забавный звук, но не очень забавные последствия. Так, прошел без потери урона. Без потери здоровья. Ой, вот сейчас вот я зря пошел. Так, давай, давай, давай, давай. А так здесь она меня тоже ударяет. Мне никто не то ли сказал, что она меня ударит даже здесь. Что теперь? Какая у меня способность? А, вот этот вот. Свет. Способность быть светом. Но у нее не было никого, чтобы оставаться сильным. Ради кого оставаться сильным? Это, кстати, плохо. Когда у тебя никого нету. Хотя бы друг должен быть. Хотя бы квадрат. А не вот так. Так, быстро, быстро, быстро, быстро. быстро, быстро. Блин, придавился таким кончиком. Своим углом квадрат меня придавил. Так, вот этот раз надо. Так, прошел, прошел. И как мне тебя пройти? Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ладно. Так, жалко, что я не могу от вас уничтожить. Вы все-таки сильнее, чем мой свет. Мы сильнее, чем мой свет. А это просто огромное поле из этих штук. Я так тоже хотел, чтобы было. Так, а здесь нужно просто быстро-быстро-быстро проходить. Быстро! Быстро-быстро! О! А, так тут вот как. Тут даже... Ладно, спасибо, что оставили для меня дорожку. Ай. Придавило. О, и эта штука вернулась. Так, ладно. Быстро. Быстро. Быстро. Это мне сообщение пришло. Я, возможно, должен выключить интернет, но я не хочу, потому что вдруг что-то важное мне напишут. Так, а могу ли я пройти это быстро? Ну, то есть, чтобы не прыгать по этим штукам, а быстренько про ним, по ним протечь. Если я пройду достаточно быстро, я успею даже до вот этой штуки. Но... Я не могу пройти без нее. И плохо еще, что я не могу в воздухе превращаться в свет. Я бы сверху ее вот так вот подбил и прошел бы спокойно. Но теперь нужно надеяться на свою скорость. Сейчас я вообще мимо пролетел. Так. Все, давай, быстро. Быстро, быстро. Быстро, быстро. Сломал штуку. И давай давай чуть-чуть не долетел. несколько минут тренировки и я уже я научился красиво умирать да. может быть сейчас я смогу пройти пожалуйста так давай давай давай давай, давай. ну почти же вот еще бы чуть-чуть и прошел Просто упал в главу так давай сейчас быстро так вверх перепрыгнуть через шипы штуку и давай быстро быстро быстро быстро быстро быстро и есть прошел ухо вы видели как я его откинул и я даже смог пройти через эту штуку не получая урона так а вот здесь будет трудно с одним тхп тут и бомбы я вижу метатоновские и крестики, которые отнимают у меня жизнь, насколько я помню. И вот эти вот штуки, которые взрываются постепенно. А, если я зажимаю, получается забавный эффект, который эпилептикам не понравится. Так, что теперь? А, лед. У нее не было никого. И не хватало мотивации. Ей не хватало всего. В каком смысле ей не хватало всего? Ну, я понимаю, что она одна, но... Ей не хватало всего. Она была одна. И ей... Очень, наверное, скучно. Ой, кстати, у меня игра не лагает. Вы видели, как она быстро идет сейчас? Может, я только сейчас это заметил, но она вообще не лагает почти. Это очень хорошо, учитывая то, что обычно она лагает сильно. Не знаю, из-за чего это. Но я все еще... Я все еще не помню, как управлять вот этим вот кубом из льда. Ну вот здесь, да, здесь можно прыгать. Но там, где течение... Там как-то все по-другому. Там все более сложно. Там гравитация больше или что-то, я не знаю. Могу ли я пройти вот так вот? Я буду лагать в стене. Нет? Круто, разработчики повесили. Так, попробуем просто зажать. Нет? Нет? Так, живи, живи, живи, живи. Ну черт как же это мне пройти то я должен как-то я должен запомнить как это работает потому что я не могу так так о нет лаги лаги вернулись лаги исчезли так значит когда я становлюсь кубом я падаю вниз а когда я становлюсь кошкой, я стою на месте Хорошо, значит, чтобы остановиться, нужно стать не кубом, а наоборот кошкой. Хорошо, ой, вот сейчас было близко, чуть не упал. Сейчас можно просто прокатиться. Тогда нет, нет, я не хочу в другую сторону. От чего я сейчас отскочил? Нет, я хочу туда. О нет, лава. Лава ж топит мой Куб. Кошачий куб. Хотя не, ну не куб, это квадратик. Потому что все-таки кошка же живет в двумерном пространстве здесь. Лазер можно просто закрыть. И он издает смешной звук. Странно, что он не плавит. Куб. Что же я говорю, куб-то? Странно, что он квадрат не плавит, хотя должен. Он же как бы из льда? Лазер горячий Ну раз он оранжевый Я знаю конечно лазерные указки Они вообще вряд ли могут Хоть что-то разогреть Но оранжевый лазер то точно должен быть мощный Разве нет А вот сейчас вот что было хм, ладно Какие-то лаги Нет, я не хочу туда, я не хочу обратно Нет, нет, нет, нет Давай вот так вот. Во, все, хорошо. И сейчас... Слишком рано упал. Надо пройти до туда. Так, так. Все, сейчас точно пройду. Так, прошёл здесь, хорошо здесь. О! Слышите? Куб застрял. Мне нравится этот дух, оставлю его. И я прошел. Что теперь? А, и теперь последняя способность. Снова мне вернули мой хвост, который... Ну, хвост у меня был всегда, но я имею в виду вот такой, который умеет хватать. Хватать. Я застрял. Я застрял. Я застрял в углу стени. Помогите. Все, выброс, хорошо. О, снова ползун... ползунки эти. И они теперь серые. Так, ты... Я помню, как ты работаешь. Или уже чуть-чуть забыл. Так, давай. Тебя... Так, подожди, подожди, подожди. Стой меня, подожди. Ну куда ж ты? А сейчас я как умер? Так. Так, так, так, так, так, так. Цепляемся за лазер. И я пролетел штуку. Так, берем так. Берем тебя. Так, как, так, то Я цеплялся за нее. А она не хочет. Она не цепляется. Ладно. Так, ну... Сейчас, сейчас. Так, давай отъездим. И теперь сразу прыгаем на тебя. Так, еще не сейчас. Вот час. Или не сейчас? Вот сейчас, давай. Так, ну. Я просто прыгнул в лаву. Ну, как так, а, ну. Эх. Так, все. Все. Все. Ну, немножко же осталось. Это, наверное, уже девятый уровень. Потому что, ну, это ведь последний, получается. Последний... Последняя способность. Что они еще могут дать? Концовка уже должна быть какая-нибудь. Что же с кошкой-то станет? Мне интересно, что произойдет с ней после этого. Будет ли третья часть? Сейчас узнаем. кошка устала у нее едва хватало энергии чтобы двигаться видно жалко кошку почему я все еще здесь а вот это точно она говорит все ушли это место не сделано для только одного Я не нуждаюсь в них. Мне не нужен больше никто. Я могу пройти через все. Я уже доказала это. Мне просто нужно улыбаться. И все будет хорошо. Я так не думаю. Я создам свое место. Подождите, место, которое никто не может покинуть, место, где я могу все так, будто это было в первый раз, лучшее место, и и я просто закрою себя здесь. Подождите, это же то, что она говорила в первой части. Это место, наверное, будет не так хорошо, как первое. Кого я обманываю. Оно не будет так хорошо, как это. Но.. Это будет достаточно. Подождите. Мне больше не нужен никто. Это ведь.. Я могу сделать это сама. Это ведь. Значит ли это что? Да не, не может быть. Новое достижение. Свет... Свет... В... Не, ну как так-то. Получается наоборот все. Это первая часть игры. У кошки были друзья. Они ушли. И она... Решила закрыть себя здесь, в другой, возможно, в другом мире. Она будет все время забывать, каждый раз, когда будет проходить сброс. Это то, что происходило в первой части, в Light and Shadows. Вот это действительно пугающе. У кошки просто нет выбора. Она здесь навсегда. Она сама себя здесь закрыла. Как она это и, и говорила, собственно, в первой части. Это очень расстраивает. Я думал, это вторая часть, что лучшее место. У кошки теперь есть лучшее место. Оказывается, что нет, первая часть была лучшим местом. Как же так-то? Кошка заперта навечно в этом мире. Без друзей в бесконечном круге одних и тех же уровней мне нужно осмыслить это и поесть немножко собачьих лакомств я я не знаю что сказать насчет этого напишите что вы думаете в комментарии и скоро появится новая игра которую мы будем проходить увидимся Завтра, наверное, когда выйдет новая часть Skyforce.